В ней 67 слов, ей 100 лет, и она изменила ход истории Ближнего Востока и еврейского народа. Декларация Бальфора, выражение поддержки британским правительством еврейского дома в Палестине, был послан министром иностранных дел Великобритании Артуром Бальфором ко второму лорду Ротшильду. Я сейчас в Бакингемшире, поместье Уоддестон, чтобы поговорить с четвертым лордом Ротшильдом о декларации Бальфора, что она означает для Великобритании – для еврейского народа и семьи Ротшида. Министерство иностранных дел, 2 ноября 1917 года. Уважаемый лорд ротшид имею честь передать вам от имени правительства и его величества следующую декларацию, в которой выражается сочувствие сионистским устремлением евреев, представленную на рассмотрение кабинета министров и им одобрено. Итак, это, возможно, самое известное письмо в современной еврейской истории. И оно начинается в трех словах. «Дорогой лорд Ротшильд, почему это письмо было передано министром иностранных дел вашему двоюродному дяде Уолтеру?» Это интересный вопрос. Он был блестящим орнитологом, ну а также увлекался сионизмом. Я думаю, причина в том, что это было прежде всего движение из Восточной Европы. Но они не уточнили, кто руководил этим движением. И вдобавок это были наши дела в Великобритании. Сказали, что они считают, что семья Ротшидов должна быть той, кому это адресовано. И Уолтер был лордом Ротшильдом, и он был также сионистом. И это редко для него большая причина. Так, Уолтер получил Декларацию Бальфора, и у меня есть ее копия. Могу ли я попросить вас ее прочитать для нас? Да, конечно. Я надену очки, чтобы убедиться, что прочту. Так, здесь... Правительство Его Величества с одобрением рассматривает вопрос о создании в Палестине национального очага для еврейского народа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 И вот она, декларация Бальфора. Что вы чувствуете, когда видите ее здесь? Я искренне чувствую, что это был выбран один из самых необычных моментов в истории еврейского народа. Если вы думаете, что потребовалось три тысячи лет, чтобы добраться до этого, а затем вы говорите, что то, как произошло это чудо, было самым невероятным кусочком оппортунизма. Я имею в виду, если вы думаете, что у вас был бы обедневший ученый Хейм Бейтсман, который каким-то образом попал в Англию. Знакомится с несколькими людьми из моей семьи, очаровывает их, у него такое большое обаяние и убежденность. Он добирается до Бальфура и невероятным образом убеждает могущественного Ллойда Джорджа, премьер-министра и большинство министров что эта идея про их национальный дом евреев должна быть разрешена, иметь место, и это так маловероятно. И затем он теперь начинает вести трудную битву с британским кабинетом. И это письмо проходит через пять отбрасываний, как вы знаете. И в конце концов получается довольно компрометирующее письмо, сколько существенных моментов есть у еврейской общины, чтобы привязаться к вам. У вас есть первый этап, который обещает дом, а не будет дом. Затем у вас есть небольшой кусочек, и здесь ничего не поделаешь. И это должно работать с другими сообществами. Но вы возвращаетесь к важному моменту, который заключается в том, что это всего лишь величайшее событие в еврейской жизни за тысячи лет. И это чудо, что это произошло так близко. И, конечно, семья Ротшильдов тогда играла две роли, потому что она была не только лидером диаспоры, но и играла очень важную роль в первые годы создания общин в Израиле. Существовало два филиала главного концерна Ротшильдов. Один во Франции, через Берна Эдмонта, который был тем, кто откликнулся на российские реформы в 1880-х. В Англии произошел раскол. Некоторые из Ротшильда, в частности, пошли вниз. Еще один сын Джеймс, известный как Джимми, приехал из Франции отчасти из-за дела Дрейфуса и его ужаса по поводу случившегося. Живя в Англии, он получил образование в Кентском университете, и он женился на англичанке, мисс Джеймс Ротшильд. И она стала лидером в очень молодом возрасте, в 17 лет, когда она начала писать в Вейсман и знакомить его с британским истеблишментом. Другие Ротшильды считали, что лучше ассимилироваться в английской жизни, и хотя они сохранили свой интерес к иудаизму и еврейской жизни, они не думали, что это хорошо, что этот национальный дом должен быть создан в Израиле. Поэтому некоторые разделили мою семью. Я удивляюсь, как человек, который вращается в высшем эшелоне британского общества и очень близок к Израилю. Чувствуете ли вы в своей жизни напряжение между заботой об Израиле и лояльностью к Британии? На самом деле я не чувствую, что меня связали с Израилем. С начала 1960-х годов, и с тех пор бывает он каждый год. Так что я не чувствую этого конфликта. Но у меня есть курс, заполненный огромными грузами нашей Британии. Просто расскажите нам немного больше об Уолтере, втором лорде Ротшильда. Потому что он был необычным и колоритным персонажем. Он был глубоко эксцентричным человеком. Но с самого раннего возраста его страстью было коллекционирование. И он купил Дороди Паркер, большую черепаху. У него была карета с зебрами. Карето-запряженной зебрами. Да. Он собирал в огромных масштабах птиц, насекомых, замораживал это все. Он был в восторге от самой большой коллекции, созданной одним человеком. Я думаю, это правда. Ну, по крайней мере, в Великобритании. Я думаю, да где бы ни будь, он был величайшим собирателем всего материала. Его племянница Мириум пишет, что в течение двух лет, как одна из его странностей, он не открывал ни одного письма, которое ему присылали и запихивал их в плетеную корзину. И это действительно нас заставляет задуматься, что произошло, чтобы заявление Бальфора было одним из тех писем, которые он должен был открыть сразу. Это верно. На том этапе очень трудно понять, почему он проявил глубокий интерес к этому. Что такого происходило вокруг касательно декларации, возможно, эти письма получили бы движение, которое он видел. Я просто хочу ненадолго вернуться к вашей кузине Дороти, которую вы упомянули. Кто в необычайном юном возрасте, еще в играл такую важную роль посредника и связующего моста для Хаима Вейсмана. Можете ли вы сказать немного об этом? Она женилась на кузине Джимми, когда ей было 17 лет. Так, это, это ваша кузина Дороти? Ага, миссис Дороти де Ротшильд. Из подросткового возраста она была главной сторонницей Израиля. Да, главной сторонницей. Я имею в виду, что она поклонялась своему мужу, который был глубоко предан своему делу и был как бы для нее маркером. Думаю, это произошло благодаря ему. Но однажды она заинтересовалась. Она страстно заинтересовалась. После его смерти она стала еще более преданной. Она просто хотела выполнить его желание и то, о чем он глубоко заботился. А потом у нее сформировалась конечная личность, очень хороший человек, который был довольно бескорыстным. Она посвятила себя Израилю и нескольким друзьям, и у нее была прекрасная жизнь. И вы можете прочитать письма от нее к Вейсману и от Вейсмана к ней когда ей было всего 17 лет. И то, что она сделала, что было чрезвычайно важно, это связало парламент с британским истеблишментом. Я думаю, что она также обучила его тому, как надо вести себя, обучила, чтобы помочь ему. И это было именно в том возрасте. Но она не сказала Вейсману, как проявлять изящество, подавать или выставлять себя в британском истеблишменте. Но об этом он узнал очень быстро. Итак, я нахожусь здесь, в архивах поместья Уотерстон, где хранится сокровищница замечательных документов времен Декларации Бальфора. У нас есть переписка между еще подростком Дороти и ее мужем Джеймсом. И это действительно история любви. Вот Дороти пишет Джеймс. «Джимми, я подумала, что не хотела бы прожить дня, не сообщив тебе новость, которую ты никогда раньше не слышал. Я люблю тебя». Но, конечно, их переписка была не просто романтической. Здесь мы имеем подробные письма, описывающие ее отношения с сионистскими лидерами и ее предложение относительно конференции сионистского движения. И вот у нас есть письмо, которое юной Дороти еще не 20 лет отправила доктору Хайму Вейсбу, где она говорит о встречах, которые она организовала для него. И, как мы уже слышали, она была полезна в обучении и подготовке его к вступлению в высшие эшелоны британского общества для продвижения дела сионистского движения. Она была важной персоной в вашей жизни, а также она действительно вас познакомила с Израилем. Она очень важный этап в моей жизни, и я стал доверенным лицом этой организации более 50 лет назад. Который является благодарительным фондом Рошинга? Да, фонд. И, о боже, первый членский номер 462. Можете ли вы поделиться с нами своим ощущением того, что изменилось в Израиле со времен вашего первого визита? Да, по мере того, как Израиль, я думаю, становился все более и более успешным и во всех отношениях. Успехи в промышленности, успехи в абсорбции, технологические успехи, отличные университеты. Проблемы с войнами, которые имели место быть, с явными потребностями в безопасности, стали более первостепенными. И действительно заметно, что в Израиле произошел сдвиг из либерального западного положения, каким он был в начале 60-х годов. Сдвиг к чему-то совершенно другому. И у вас также есть смена курса между общинами в Израиле. И это лоскутное одеяло из разных мигрантов из разных стран. И у вас есть религиозные, есть нерелигиозные. У вас есть город как Тель-Авив, который привлекателен для деловых кругов. Это можно назвать обычной городской жизнью. А еще у вас есть Иерусалим, который остается очень религиозным городом и полон конфликта между арабскими соседями и вообще самим собой. Эти внутренние проблемы в структуре израильского общества или одна из основных альтернатив? Можете ли вы упомянуть хотя бы один или два самых значительных проекта в этом направлении? Да, мы много работаем над образованием, много академической работы. Мы продолжаем работать над садом Рамата-Надив, где в конце концов был похоронен барон Эдмут. Мы также на пороге строительства новой национальной библиотеки Израиля. Возможно, в двух неожиданных, если взять православную общину, важно, чтобы у них была занятость, и мы пытаемся разработать программы, которые им по силам. Точно так же у нас есть проблема с безработицей среди арабов, и мы создали совместно с правительственными центрами занятости программы, чтобы облегчить более широкую занятость арабов внутри Израиля. И поэтому, когда активный фонд пытается помочь в этих вопросах и жизни Израиля, это принесет пользу. И мы сидим здесь и ждем столетия знаменательного письма. Могу ли я вас попросить подумать о следующем столетии? И просто, может быть, поделитесь некоторыми своими надеждами, своими чаяниями о том, где будет Израиль. Ну, то, что вселяет надежду, когда, конечно, надо надеяться на мирное отношение с соседями Израиля. А это будет самым трудным делом для достижения. Но даже сейчас вы можете видеть с беспорядком на Ближнем Востоке важность отношений, которые развивает Израиль, не только с Иорданией, но и с Египтом, да и вообще с Саудовской Аравией, но это не афишируется из-за сунниско шиитской войны. Это надежда, и я думаю, если принять во внимание потребность арабских стран в разумной помощи, А если с другой стороны взять сострадание и великодушие, исходящие от Израиля к палестинским территориям и тем менее удачным соседям, то есть основания для оптимизма. Лорд Ротшильд, спасибо no, большое. No, no, no, no. Спасибо. Итак, только что, как мы слышали, это был замечательный момент исторической возможности. Встреча британских интересов и еврейских надежд. И особенно замечательной группы людей. Артур Бальфорд, министр иностранных дел Великобритании, Хейм Вейсман, студент Ешивы, ставший химиком. Лорд Уолтер Ротшидд, зоолог, ставший сионистским активистом, и Дороти, девочка-подросток, которая стала политическим посредником. Это момент, который учит нас о силе исторических событий формировать нашу жизнь, но более того, о силе отдельных людей формировать будущее.